Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре будет проектик Social NFT В общем, это очень интересная тема Кстати, она очень будет актуальна для влиятельных лиц А именно для блогеров Для популярных людей Которые там популярны там, в Твиттере, в Инстаграме, на Ютубе Эта платформа нам дает возможность зарабатывать хорошие, как бы говорится, деньги а как она дает нам этот способ заработать Это именно выкладывать свои посты и можно ставить на них определенную цену. То есть можно какие-то определенные там, видео картинки, да, можно их поставить как на аукцион, на продажу. И человек, который купит вашу картинку, либо видео, все это будет происходить максимально ну, честно, потому что все работает через блокчейн. Соответственно, вы будете получать с этого деньги, а платформа с этого будет зарабатывать себе комиссию. Так что создаем профиль, если вы влиятельное лицо выкладывайте сюда, раскручивайте свой там как в Инстаграме либо еще где-то раскручиваете свой профиль, выкладывайте свои видео, там либо фотографии, либо гифки, что угодно. И на этом вы зарабатываете, получается, social NFT токены. Соответственно, данные токены потом можно будет покупать, также торговать ими, продавать на бирже PancakeSwap. Соответственно, вы потом можете быстренько все это обналичить. Для людей, которые не, скажем так, влиятельные лица, а просто там трейдеры, еще кто-то, да, активно не ведет свой блог на платформе там какой-либо. Здесь точно так же можно создать аккаунт, покупать чужие какие-то фотографии, картинки NFT, видео и, соответственно, потом их перепродавать, как бы говорится, немного барыжить простыми словами. Купил, продал, перепродал. Скажем так, немного на этом зарабатывать. Так как посты бывают разные, если какую-то интересную картинку выловить, то, соответственно, потом она у вас отобивается. Только она у вас в одном экземпляре, вы ее сможете потом продать кому-то подороже. Так, здесь у нас как бы с этим все понятно. То, что здесь пишется на сайте, я только что вам все рассказал в плане влиятельных лиц. Соответственно, вы можете торговать своими, получается, Фото, видео, гифками и тому подобным. То есть продавать свой контент. Соответственно, параллельно вести стандартные социальные сети, такие как там Instagram, YouTube, Twitter и тому подобное. Точно так же вы можете здесь подзарабатывать хорошие деньги. Просто выкладывая посты, не какие-нибудь рекламные интеграции, либо что-то в этом роде. Ну, а если правильно подумать, то можно здесь неплохую коллекцию собрать и потом ее перепродать. Точно так же можно будет сыграть на курсе, Купить подешевле токен, так как у нее сейчас волатильность, пускай они как бы и хорошие, а, скачки есть, но и не прям так, что сегодня купили, а завтра ничего не осталось. Такого здесь нет и не будет, а, потому что платформа интересная, довольно-таки много сюда интересных людей зашло и начинает а, продвигать свою платформу, через точнее через свои социальные сети продвигает свою платформу здесь. Соответственно, в ближайшее время, думаю, в ближайшие полугода, год, сюда очень много попадет людей, которые будут продавать свой контент. Соответственно, цена токена будет идти только-только вверх и вверх. С этим у нас все хорошо, все понятно. Понятно, что здесь есть социальные сети, такие как Телеграм, Facebook, Twitter, YouTube. Так, белая бумага есть. Кому интересно, можете знакомиться с белой бумагой. Читать ее не перечитать. Здесь 10 страниц. Это затянется у нас на очень-очень долго. Поэтому мы этот момент проходим далее. Попадаем. Так, из нашей команды, да, главный разработчик Дикей Хасан и исполнительный директор Соня Райт. То есть, я как понимаю, два этих человека, у них есть профили LinkedIn, то есть можно будет зайти про кто, ни что, они. Вы можете сами полноценно убедиться, что эти люди не скрываются и лица, это не поддельные аккаунты, а реальные создатели данного проекта, поэтому как бы не будет такого момента, что кто-то возьмет соскамица, либо куда-то пропадет. Здесь такого у нас не будет. Так, идем далее. Опять же, что у нас по токену? По токену у нас 964 288 953 токена. Смарт-контракт вы можете зайти на BSCSCAN и полностью его изучить от А до Я. Также есть аудит смарт-контракта, прикрепленный файл PDF. Точно так же залетели, посмотрели и поняли, что к чему так, ну, то, что говорил, номинация Smart Chain построена, это и так все ясно. Ладно, идем далее. Далее сама у нас платформа. Платформа максимально простая у нас работает. Подключаем кошелек свой Metamask, цепляем, потом можем сюда свои фото прикрепить, развивать там, да, если у вас какие-то там сети социальные есть, вы более-менее пытаетесь развиваться, быть как влиятельное лицо, чтобы в дальнейшем продавать свои фото, видео, гифки. Или же просто можно подключиться сюда как трейдер. Как вы видите, здесь уже довольно-таки много людей есть. Конечно, из этих блогеров я как бы, их сказать, знать не знаю, потому что это все зарубежные люди. Но тем не менее, если русский сегмент сюда ворвется, я думаю, здесь будет хорошая шумиха. Как бы по платформе все понятно. Здесь точно так же есть еще определенные ячейки, то есть типа там... Приколы, там, путешествия, лайфстайл, и там музыка и тому подобное. Так что здесь вы, я думаю, свою ячейку сможете найти. Залетаю на Покоин, как вы видите, цену токена. То, что я говорил, да, хорошая у нас волатильность. Цена токена довольно-таки неплохо прыгает. То есть этим самым мы можем даже просто ничего не делая, уже подзаработать денег. Главное правильно включить мозги и знать моменты, когда покупать, когда продавать. Но я лично не знаю, я этих токенов прикуплю. Придержу, пусть они там на пару сотен долларов лежат. Мне просто интересно, что из этого потом выйдет, когда платформа полноценно раскрутится, и сколько будет стоить данный токен. Как бы сейчас у нас сколько 70 тысячных центов. Что будет в будущем, очень-очень интересно. По социальным сетям. В твиттере у нас имеется 30 тысяч подписчиков, 30 с половиной. Также можете залетать сюда, следить за новостями, за обновлениями. В самом Телеграме у нас 24 тысячи человек. Точно так же, если у вас какие-то интересующие вопросы есть, залетайте, смотрите. С этим, ну, как, бы, как обычно. Все социальные сети, все имеем, все у нас хорошо. В общем, ребята, такой вот у нас был обзор на Social NFT. Довольно-таки интересная платформа, что-то новенькое. Самое главное, что это все построено на блокчейне. И пройденный аудит, самое главное. Значит, то, что обмана здесь быть не должно. Будем смотреть, как будет проект развиваться. Я думаю, когда сюда парочку очень-очень известных, скажем так, влиятельных лиц залетит, платформа просто взлетит вверх и будет бум. Либо, как обычно, сделать какой-нибудь твит Илон Маск, либо что-то загорит об данной платформе. Тогда здесь просто будет мега мегапамп. Я думаю, сразу 100 иксов как минимум. И цена, сами понимаете, будет бешеная. Так что как бы, нашел для вас интересный проект, зайдите, ознакомьтесь по всем вопросам, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом у меня все, так что всем удачи, всем профита, всем пока!